Книга «Сонаты без нот» посвящена «После России» – последнему прижизненному сборнику лирики Марины Цветаевой, объединившему стихи берлинского и чешского периода творчества. Стихи 22 25 года). «После России» – лучший сборник Цветаевой, в котором она предстает во всем величии своего таланта. Стихи «После России» – стихи пары человеческой и личной зрелости поэта. Книга-дневник. Почти ежедневная запись душевных пожаров, страстей, надежд, катастроф. Многие стихи после России обращены к Борису Леонидовичу Пастернаку. Без Пастернака не было бы после России, вернее, это была бы совсем другая книга. Сердечная волна не вздымалась бы так высоко и не превращалась бы в дух, когда бы ей не преграждала путь, «Старая немая скала. Судьба». Таков эпиграф к циклу «Провода». От пастернаку у Цветаева билось сердце. Он был той прорвой, в которую Марина Ивановна могла обрушить лавину строк. Его сторожкое ухо было готово услышать все обертоны Цветаевского голоса. Равносущный, заоблачный, вершинный брат, рифма и пара. Книга «После России» Это страстная исповедь, жалоба, плач, любовное признание, монолог о душе, о стихах, о творчестве. Для Марины Цветаевой книга «После России» стала окончанием важного жизненного этапа. Во время подготовки книги «После России» к печати Цветаева записала. Книга должна быть исполнена читателем, как соната, буквы, ноты воле читателя осуществить или исказить.